Чем связана невозможность планирования дел? Что-то планируешь, но каждый день планы меняются. Какую СНГ лучше пройти? Вам необходимо пройти три ступени школы Кайлас. На всех ступенях я говорю, что то, что вы планируете, оно, как правило, не сбывается. Почему? Зачем делать так, чтобы давать человеку что-то, если он уже это запланировал и считает, что это у него практически свершилось? Поэтому все, что вы планируете, оно никогда не срабатывает. Это особенность. Не вздумывайте это еще и писать на бумаге, знаете, когда-то общался с человеком, он преподает менеджмент такой, где говорит о том, что необходимо все планировать. Перед вами человек, который занимался всегда большим бизнесом, никогда ничего не планировал, у меня всегда на все хватает времени, и, в общем-то, всегда. главное проверять вовремя, понимаете, а планировать не